закончим умным, неумным, мудрым посылом. Мудрый посыл заключается в следующем. И чтобы его донести, мне нужно немного остановить сейчас мысль, которую я разогнал, и найти снова ту суть, а, не переходящую или не переходящую, опять же, я не знаю, как правильно, которая есть во мне всегда. А суть это заключается в следующем. Чтобы понимать действительность той, какая она есть, не нужно никого слушать. На данный момент и год назад, и 25 лет назад, и 50 лет назад, и я даже скажу так, 2,5-3, может, тысячи лет назад, не знаю, но 2,5 две тысячи, две тысячи лет, точно, 2,5 тысячи лет назад вся информация уже есть, чтобы познать себя, чтобы понять действительность и чтобы понять, как тебе достойно прожить свою жизнь в этой действительности. Независимо от того, война вокруг, эти люди хотят воевать или не война или мир или вокруг ночь или день это не имеет никакого значения как то, что ты проживешь там 500 лет или 50, или 5 тебе просто нужно найти эту совокупность информации обработать ее и творческим образом имплементировать в себя и после этого Тебе нужно просто будет э, стабилизироваться вокруг этой информации. Плохо, не нравится это слово. Стабилизироваться вокруг этой информации вообще не нравится, но выглядит это таким образом. Сначала ты раскачиваешь себя, чтобы как можно больше объема информации обработать. Творческим образом, ненасильственным. Не надо никого бить. Не надо ни на кого ругаться, не надо ни, никого не надо. Ты остаешься, запираешься в себе и ищешь изнутри эту свою суть, не переходящую или неприходящую или еще какую-то. В общем, она точно есть, и она была всегда. И до моего рождения, и тысячу лет, и две тысячи лет назад, просто все зависит от твоего желания. И по мере того, как ты ее будешь находить, ты будешь видеть, что хотя все люди очень разные, очень разные, но эта суть, она везде и всегда была одна. Просто они разные не из-за того, что у них разная суть, а из-за того, что вокруг разные условия, потому что дерево, оно не может быть зеленым. Но сейчас вы не со мной поспорите, это так. Ну, в общем, небо не может быть синим постоянно. Оно иногда синее, вот Ведь сейчас оно синее, пожалуйста. Вот на нем облака, потом оно будет черное, и на нем звезды или еще какое. -то. Так же и жизнь, она вот так, вот такая, вот вот такая, да. Я знаю, что вы подумаете, думать что хотите. Ну, она такая. Небо от этого небом не перестанет быть, понимаете, да? Так же и с человеком. Вот и все.